Радио «Каракоты» представляет программу «Учительская». «Учительская» — это место, где можно узнать многие секреты. В «Учительской» вы услышите жаркие дискуссии и интересные темы. Добро пожаловать! Радио «Каракоты» представляет программу «Учительская». Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вас приветствует передача «Учительская частная школа РИД». С вами Оксана. Сегодня мы хотели бы обсудить тему «Пятибальная система». Это достаточно или это слишком узкие рамки для оценивания знаний детей? Ведь, согласитесь, 5, 4, 3 – они разные у каждого ребенка. Кто-то знает, как среди учителей уже это... Принято говорить твердая опять. У кого-то такая пятерочка пошатывающая, кто-то еле дотягивает до пятерочки. Но эти эм, примечания, они же не вмещаются в классный журнал или в аттестат. Не пора ли нам превратить нашу систему оценивания в какие-нибудь более э, рамки широкие? Например, э, те же форматы ЕГЭ, ЕГЭ они же у нас там тоже в баллах оцениваются, правда? Но э, ЕГЭ у нас 100-балльный шкала оценивания, почему же на простых уроках нам не сделать то же самое, чтобы э, как бы точнее отражать отметкой знания ребенка. Может быть вопрос вообще по-другому поставить? Может быть безотметочное обучение в школе лучше? Ну безотметочное я бы не согласилась с вами, потому что каждому человеку нужно, чтобы его от, оценили. Э... Оценили или отметили. Отметили и оценили. Но понимаете, здесь очень. А как мы их будем оценивать? Чем оценивать? Куча школ, где безотметочное обучение. Я хочу сказать, что наши одиннадцатиклассники были бы только за. Буквально вчера они предложили солнышко ставить им квадратике. В первом классе. Они да? были бы очень этому рады. Но наш одиннадцатый класс, может быть, был бы и рад. Нет, вот эта оценочная система действительно, она Не совершенно. Я согласна. Мне кажется, от 1 до 5 действительно это слишком мало, Мало, мало. наверное, диапазон. Хочу привести пример э, белорусской системы э, в образовании, оценивания. Э, там вот 10-бальная шкала, и вы знаете, очень интересно, детям нравится, потому что если... Ну, так немножко вас ввести э, в курс. 10 это, скажем так, это отлично, это превосходно. да? Это по-нашему 5 с плюсом. 9 это 5, 8 это 5 с минусом. И вот так дальше. И, и в общем-то, очень устраивает и учеников, и, и учителей. И, знаете, они даже не говорят, что ты двоечник, что ты отличник. Ну, восемь баллов, 6 баллов. И это как-то так очень спокойно переносится всеми. Нет трагедии, которые есть у нас. Мне кажется, вот, было бы Лучше бы даже не 10-ти больную систему сделать, а с 10 -ми. Например, 4,4. И уже понятно, что здесь половинчатая такая четверочка, которая, в принципе, может перерасти и в 5 баллов, да, и в 3 балла может снизиться. То есть ребенок понимает, куда стрелочка может наклониться лево-право, и он уже будет стремиться либо повысить свой уровень, свой балл, либо понизить, если он его, это хочет сделать. Вот такая вот, знаете... Цельная система оценивания, вот баллы, 5, 2, 10, она маловато. Вот нужно именно, чтобы были десятые, на мой взгляд. У меня школа, где есть 100 баллов, и там как бы подразумевается, если ты набрал от нуля, скажем, до 20, это или до 40, это необходимый уровень. От 40 до 80, там, программный, допустим, уровень. Выше, там, до 100%, это уже там повышенный уровень или максимально, То есть есть и такие моменты. Мне ну, кажется, это... для ребенка это, конечно, лучший вариант. Может быть, для учителя, в принципе, иметь представление да, о том, что э, выделить, так скажем, да, действительно лучших и, так скажем, ну, какой-то рейтинг составить. А с другой стороны возникает вот вопрос, опять же, аттестата и журнала. А как там-то выставлять? 100 баллов уже не поставишь? Ну, почему можем? Вполне может ли поставить 100 баллов. Нет, так это мы на уровне только дискуссии, что ли? А... Нет, ну, конечно, мы сейчас не примем никакой законодательства. Мне, не... мне кажется, что и, и ничего не предпринимается для этого. Есть школы, где действительно есть безотметочное обучение, но оно в начальных классах. Начальных, а старше конечно. мы просто не готовы, как это, да? Нет, ну, это и для ЕГЭ, нашего ГИА. вообще менталитета будет непонятно. Дети тогда вообще могут перестать учиться, потому что их не будут ни поощрять, ни наказывать ничем, даже отметкой. А так спорить. они хотя бы... Мы можем спорить, это, это, об этом спорят но я понимаю, что... Но у нас только единицы понимают, что знания им нужны в будущем. Многие живут в школе. Такое ощущение, что они просто вот проводят время, которое им отведено здесь провести. И все. Впустую. Мне вот приходилось работать с десятибальной системой, и здесь детям, в принципе, система очень нравилась, потому что они понимали, не возникало вопроса, что вот а почему мне такая же 5, как и ему, хотя я и сказал больше. Да, вот это вообще... Но Возникал таким... другой вопрос, родители не совсем понимали, что они должны видеть в четверке по десятибальной системе или в шестерке. Вот поэтому я говорю, что с десятичными будет намного... Актуальнее вот система оценивания? Да нет, просто родители еще оттуда, где были отметки от 1 до 5. Вот и все. Конечно, система уже с древних времен, так скажем, у нас в России, поэтому сложно действительно вот осознать. В первую очередь учителю, вторую очередь дети – в общем-то, действительно. Хотя, мне кажется, что в этой теме действительно вот, по этой теме что-то нужно менять. То есть действительно какие-то должны быть, э, может быть, действительно разграничивать, вот, э, р, так скажем, рабочие моменты, там, работы, э, какие-то, да, тестовые, вот действительно, там, э, и потом уже это э, воплощать какие-то оценки, вот, ну, так скажем, уже не в 100 баллах, измеряющиеся, а чуть меньше. Там, ну Во всяком случае, что-то надо делать. Да, что-то нужно делать. В общем, пятибальная э, система оценивание в школе, она немножечко устарела. Поэтому э, я думаю, что этот вопрос остается открытым, и он, в принципе, должен быть решен. Может быть, не сегодня, но в ближайшем будущем. Спасибо за внимание. Наша программа подошла к концу. Слушайте нас на радио радиокаракуду.рф. С вами была программа «Учительская». До свидания.